Отрезок, который соединяет центр окружности с какой-либо ее точкой, называется радиусом окружности. Так как все точки окружности находятся на одном расстоянии от ее центра, то все радиусы окружности равны между собой. Отрезок, который соединяет две точки окружности и проходит через ее центр, называют диаметром окружности. Диаметр окружности состоит из двух радиусов. Диаметр делит окружности круг на две равные части.